В стенах Елабужского института Казанского университета прозвенел последний звонок для выпускников 9-11 классов университетской школы. Прекрасное мероприятие, вообще замечательное. Хочется детям пожелать неизбежных побед, всего самого доброго, достичь своих целей чтобы у них были высокие результаты по сдаче государственных экзаменов. Ежегодно торжественная церемония прощания проходит в актовом зале института, где собираются выпускники и их родители, чтобы достойно выйти из родных стен малой родины. Концертная программа выпускников представила из себя один большой оркестр, в котором ребята были музыкальными инструментами, а классный руководитель – дирижером. Очень трогательно, до да, слез. Что можно пожелать? Успехов, удачи! чтобы им всегда и во всем везло. Больших жизненных успехов. Мы ими гордимся. Традиционно последний звонок – это праздник контрастов, в котором радость и веселье чередуются с грустью, предвещающей прощание с детством. Не стал исключением и сегодняшний день, когда учителя могли вспомнить вместе с учениками самые счастливые моменты школьной жизни, а дети и их родители поблагодарить педагогов за те частички души, которые были вложены в воспитание каждого ребенка. Алина Красильникова, Айдар Нормеев, Универньюз.